Так, что? Все окей, мы, мы в прямом да -да. эфире. Да, друзья, всем привет, всем добрый вечер. Мы с вами в прямом эфире уже, по-моему, кажется... Вот у нас есть а, наши гости в, присутствуют в зум комнате еще у нас есть много гостей и наших партнеров а, на YouTube-канале, нас прямо сейчас смотрят. И, давайте мы сейчас установим с вами качество связи, как, а, как слышно, как видно. А, меня больше интересует все-таки та, а, категория людей, которые сейчас нас смотрят через YouTube-канал. Будьте такой любезны. Ребята, а, вы меня, а кто в зуме? Давайте так, чтобы я сейчас туда не лез, не смотрел, там, не открывал там отдельно сейчас там, не, примеру, там. Все хорошо, а слышно, я все я идет. В зуме. слышно? Все хорошо идет, да? Окей. Все прекрасно. Итак, ну что, все. Тогда время нашего мероприятия объявляется открытым. Вот, у меня зовут Юрий Свобода. Давайте познакомиться, кто меня не знает. Мне 45 лет занимаюсь 25 лет занимаюсь бизнесом, большой опыт в традиционном бизнесе, в нетворк маркетинг. И в последнее время я являюсь основателем сообщества Easy Business Community. В последнее время являюсь блокчейн-энтузиастом, человеком, который следит за новыми тенденциями. Вот, работаю в команде очень успешных профессиональных людей из разных стран мира, с которыми мы вместе осваиваем новые направления, новые тенденции, новые тренды. В общем-то, сегодня об этом-то и пойдет речь. И давайте я открою слайды для того, чтобы мне было легче вам визуальный ряд давать. Так, и мы сейчас с вами начнем. Так, один момент... Вы мне скажите, как сейчас? Вот сейчас видно ли? Да, Может? экран видно. Экран, да, видно, да? Так, ну, еще раз всем-всем-всем добрый вечер, кто нас видит, кто нас слышит. Мы рады вас приветствовать на мероприятии Easy Business Community крупного международного сообщества. Мы о нем расскажем более детально, что за сообщество, чем это сообщество сегодня занимается и какие ценности несет для людей. И я хочу начать разговор с вами сейчас. Да, давайте так, это не будет у нас какая-то там презентация, это все-таки я больше склонен к тому, что это будет у нас с вами деловой разговор крайне полезный на тему того, что сегодня вообще происходит в мире, вокруг, да? и вкратце хотелось бы так буквально вкратце привести кое-какую статистику, вот, скажем так, не, я бы сказал суровую и неутешительную. Если вы в курсе, да, то сегодня очень сильно мир трансформируется, очень сильно меняется и уже начинают, так сказать, править этим миром новые технологии. Да, вот Такие понятия заходят в нашу жизнь, как, например, там 3D-принтеры, искусственный интеллект, да, или там нейронные сети, вот, роботизация, смарт-контракты, блокчейн много-много-много еще чего. Сейчас я не буду перечислять, но а, суть в том, что можете прогуглить, можете посмотреть ряд передач от очень серьезных аналитиков, а, а, в чем неутешительная статистика. На сегодняшний а, день уже а, в этом году... Где-то приблизительно 9% рабочих мест роботизация просто уже смела с лица земли. Представьте 9%, думайте, это серьезная цифра, то есть это каждый десятый человек сегодня потерял рабочее место благодаря этим новым технологиям, приходу новых технологий. Да вот. А к 2020 году а, прям вот все аналитики трубят о том, что эта цифра дойдет до 40%. То есть это половину населения на Земле, а, по сути, вот, бу будет вынуждена искать для себя какие-то там новые специальности, новые направления и так далее. С одной стороны, прогнозы пессимистичные, говорю прямо. С другой стороны, есть очень хорошая новость, и давайте мы сейчас об этом поговорим и немножко тоже в эту, в эту тему углубимся. Перед вами цитата, небезызвестная цитата Чарльза Дарвина, в которой есть очень глубокий смысл. Выживает не самый сильный вид и не самый умный. А цитате уже много, наверное, там десятилетий и я даже не знаю, может быть даже и столетия уже перевалило. Вот и она актуальна была всегда, а сегодня вообще актуальна очень, скажем так по-другому на другом совершенно уровне уже находится актуальность да выживает не самый сильный и не самый умный а тот который лучше всех приспосабливается к изменениям вот. и в связи с тем что сегодня действительно у нас происходит такие очень глобальные изменения на, на планете вот есть смысл задуматься Uh, вот, а что же будет uh, через три года, через, например, два, три, пять лет, десять лет? И самая uh, важная uh, мысль, которую бы хотелось вам донести, uh, необходимо как минимум задуматься, а какое сегодня давайте детям своим образованием. Какое направление, какой вектор сегодня задавать своим детям? Почему? Потому что это те еще не совсем осознанные, скажем, люди, которые доверяют этому миру вот и думают, да, классно, супер. Вот такой вот, он интересный, прикольный, безопасный, безобидный, перспективный, и все окей. Но печалься в том, что сегодня даже вы можете поговорить с любым ректором любого института, любого высшего учебного заведения, и э, очень многие. Профессии, которые сегодня обучают в институтах, их по сути, они уже не актуальны, их уже по сути даже нет. Представьте, то есть чему сегодня учат? Модель такая. Учат по книгам, написанным вчера, учат сегодня и то, что люди будут применять завтра. Модель абсолютно не работает. Вот. И мы также, и это является сегодня большой проблемой. Просто поверьте, можете посмотреть, прогуглить, там, посмотреть разные а, а, передачи документальные на, на, на эту тему. И а, сегодня об этом говорят все ведущие страны мира. Да, о том, что сейчас а, в этом направлении а, нужно делать какую-то серьезную трансформацию. Так вот, вопрос. Вот смотрите, а, здесь вот к цитате немножко вернемся. А, приспо... Выживает тот, который лучше всех приспосабливается. Изменения происходят уже с большой скоростью. Каждых уже, если раньше, там, например, каждых там 20 лет, 50 лет происходили какие-то новые революции, новые какие-то эпохи. Вот помните, вот мир перешел в 2000 год, и наступила эпоха цифровых информационных технологий. Все об этом знают. Это очень известный, распространенный такой уже даже мем, я бы сказал. И на... На гребне этой эпохи, начало этой эпохи, да, есть ряд ä, людей, большое даже количество людей, которые воспользовались ну, вот, эти, вот, вот этими новыми изменениями, этой новой волной, этими трендами, которые сейчас вот, там, мы знаем, там интернет, мобильная связь, там, смартфоны, ä, разные там, ä, девайсы электронные ä, и так далее, и так далее. И люди создали целые империи, огромные состояния. И сейчас еще больше ускоряется процесс изменений. Хорошая новость в том, что можно этим воспользоваться, друзья мои. Вот кто-то однозначно, кто-то однозначно а, будет стоять, наблюдать со стороны, а потом окажется в той ситуации, когда, вы знаете, госструктуры сегодня, бизнес-структуры, рабочий персонал, предприниматели уже начинают ощущать перемен. Вот. И это только начало. И скоро, на самом деле, будет такая история, когда придется что-то для себя новое находить. Почему? Да вот очень просто. Посмотрите на эту картинку внимательно. Вот просто внимательно, давайте только без воды, без лейки, просто вот глянем правде в глаза, что сегодня происходит. Да? Небольшая такая просто подборка нашей реальности. То, что вчера было фантастикой, друзья мои, сегодня уже является реальностью. Вот картинка слева вверху. Сегодня почти весь автопром перешел уже на роботизацию. Вот когда-то, я не знаю, не суть важно, какой завод сейчас автомобильный перед нами на картинке, но когда-то вместо вот этих вот желтых механизмов работали тысячи, десятки тысяч людей. Сегодня, видите, по цеху ходят два человека, и все заменили роботы. Сегодня роботы активно уже вклинились в медицинскую отрасль, вот, в индустрию питания. Там все уже готовят там и в ресторанах еду и так далее. Это уже в Японии уже такое идет, такая массовая волна в этом плане. Ну и до, до, достаточно посмотреть несколько передач. По поводу человекоподобного робота Софии, вот. это искусственный интеллект, это уже тогда первое внедрение такого искусственного интеллекта, который уже начинает превосходить, превосходить человеческий интеллект. На фоне этого всего, на фоне того, что появляется сегодня у нас блокчейн, смарт-контракты, диджитал-продукты различные, диджитал-сервисы, вот. плюс это все связано, еще раз повторюсь, с неровными сетями, огромное количество сегодня рабочих мест начинает терять актуальность. Такие, как, например, там юристы, адвокаты, судьи, экономисты, бухгалтера и даже нотариусы, я сейчас не буду перечислять, там целый-целый, несколько десятков, целый пласт профессий, о которых уже говорят, все, они уже теряют свою актуальность. В ближайших пять лет мы это увидим уже в видоизмененной форме. Вот. И еще раз повторюсь, тут необходимо сейчас, как говорят, по, по ком трубит колокол, колокол. Да? необходимо сейчас задуматься над тем, что мы будем с вами делать дальше, потому что многие, отучив, там, отучившись 5 лет или неважно, там, 7 там, лет или 10 лет, может быть, где-то в каком-то вузе, смотрят с уверенностью вперед. Но, дорогие мои, далеко не факт, что вот эта вот перспектива, которая сегодня есть у людей, она будет вечной. В последнее время, обратите внимание, Сбербанк России начал массово увольнять юристов. потому что уже начинают заходить новые методы, новые технологии, и уже на многих рабочих местах люди не нужны. Вот. И вы знаете, для меня на самом деле всегда было важно, а, ну, то есть если вот мы сегодня с вами поговорим о том как это этим можно воспользоваться да как этот минус который для многих окажется минусом для многих окажется кризисом вот и поверьте этот это факт это будет кризис для большинства людей как а кризисы так всегда новые возможности как этот минус превращать в плюс хочу с вами просто поделиться информацией а, и хорошей интересной одной идеи стратегии сейчас все увидите но для меня всегда было важно вот, что если ты хочешь быть богатым, если ты хочешь быть успешным человеком, на гребне финансового успеха тебе нужно учиться у богатых людей, смотреть, куда меняется рынок, куда меняют сегодня свое внимание, да, свой вектор развития богатейшие люди. Вот. Для меня таким одним из эталонов да, и таких ментальных ментров является Ричард Брэнсон. И очень обожаю его цитату, что чтобы быть всегда на гребне финансового успеха, необходимо ловить волны новых трендов и лететь на этих волнах. Вот, как бы простая, очень понятная формула. Вот, то есть, смотрите, Дарвин говорит о том, что нужно приспосабливаться к переменам для того, чтобы всегда выживать, да, то есть держать руку на пульсе. Бренсон говорит о том, что да, это, вот это и есть перемены, это когда вы ловите волну, как на, на серфе, да, и тьф, поехали. Вот, это опять-таки все связано с переменами, вот, и вопрос здесь в том, что сегодня у нас все больше и больше новых таких волн появляется, вот, пожалуйста, Интернет, да, с появлением интернета выдал просто огромный пласт мультимиллионеров, даже обычные простые там школьники, студенты. Вот тот же пример Цукерберга, да, они, на, на, воспользовавшись этим трендом, этими тенденциями волнами, становились за короткие сроки очень успешными людьми. И мы сегодня, и я, и тут еще будет ряд ребят, которые поделиться информацией, ну и со мной будет сегодня еще также выступать Инга Ковалевская, вот, это потрясающий человек, очень успешная э, женщина, которая также поделится своими какими-то идеями, э, ну, не идеями, своими, а вот, ну, мы-то в одном контексте сейчас будем с ней работать, вот, и э, вопрос о том, что у нас есть на самом деле сегодня, и есть ответ для многих-многих людей, вот, как сегодня приспособиться А к переменам, и б, как сегодня быть на гребне финансового успеха, как ловить сегодня тренды. И вот сейчас я вам расскажу уже, чем мы занимаемся. Давайте мы сначала коротко про абсолютные тренды поговорим. Вот уже очень важно, если мы э, идем с вами ловить какую-то рыбу, мы должны понимать, на каком водоеме, какая рыба вводится. Если мы хотим с вами ловить тренды, вот, да, какие-то волны нужно понимать, вот если там, вот, как, допустим, человек, который занимается серфингом, он должен понимать, в каком, а, там, допустим, водоеме, водоеме, да, на каком берегу океана есть большие волны. Потому что в водоеме, в озере волн нет, ничего не поймаешь. Смотрите, сегодня трансформационное образование, цифровые продукты, IT-технологии, блокчейн, криптоиндустрия, искусственный интеллект – это все абсолютные тренды. И если ваша компания всегда в тренде, она будет жить вечно, это факт. Итак, давайте я хочу вас познакомить с одной а, реально уникальной идеей, а, вот, и которая сегодня уже а, является феноменом. Вот, а, easy Business Community, международное бизнес-сообщество – это такой как некий закрытый клуб где собралось большое количество предпринимателей современных современных идущих в ногу со временем вот и даже не идущих а летящих потому что сегодня идти в ногу со временем уже не актуально а нужно сегодня лететь время сильно ускоряется и есть некий такой закрытый клуб из 130 стран мира собрались люди Uh, об этом нет там, еще пока нигде там бешеной рекламы там, и так далее, и так далее. Потому что только-только все начинается. Но уже ряд телеканалов, ряд радиоканалов уже начинают uh, эту тему изи бизи изи бизнес комьюнити пиарить, не пиарить, вернее, оглашать и, uh, про это рассказывать. Даже есть передача uh, на России. Один канале, вот, кому будет интересно, можете посмотреть. Вот, и э, вопрос в чем, для какая цель этого, э, этого сообщества, для чего организовались люди, для чего они собрались вместе и что сегодня делать. Собрались те люди, которые понимают четко, что сегодня нужно руку держать на пульсе. Вот, что нужно сегодня как минимум там, для э, своих детей, для своих близких, друзей, для своего там, окружения, тем, кому мы всем желаем на самом деле счастья, успеха, процветания, вот, нам необходимо сегодня э, сколлаборироваться. И э, всем вместе э, отслеживать вот эти вот там, новые все там изменения, новые тренды, новые волны, и этим пользоваться. Вот. и тут э, произошла такая интересная ситуация почему я говорю феномен да ну давайте э, вкратце историю короткую короткую дата основания э, сообщества декабрь 2016 -го. то есть в шестнадцатом году э, было зарегистрировано доменное имя и появилась вообще родилась у одного гениального человека которого зовут анатолий или который живет в германии э, вот э, этого парня появилась говорит, гениальная идея по поводу создания э, сообщества э, у человека просто огромнейшее видение масштабы э, в голове просто ну, <свят> на всю вселенную я бы сказал да естественно это притянуло еще ряд людей объединилась команда в начале 17 -го года и начала эту идею полностью э, режи, э, составлять э, э, скажем так режиссуру Сценарий и просто прорабатывать эту идею. Вот. Много было работы на заднем фоне, на заднем плане сделано. И в октябре 2017 года был предстарт. В октябре. В марте 2018 года официальный старт состоялся на Кипре вот полгода спустя полгода спустя с момента предстарта до момента старта прошло 6 месяцев ровно и за это время сообщество из маленькой группы людей маленькой группы людей я помню когда мы на предстарте начинали нас было около 50 человек всего лишь навсего за полгода нас стало более 30 тысяч людей вот и это реально большая география я попозже э, открою вам э, некий аналитический сайт и покажу э, поймете вот но вот от, это оттуда, из этого сайта скрины сделаны, но на самом деле география большая, мы сегодня уже представлены на всех континентах. Вот. Конечно, большая плотность у нас в Европе, в СНГ. Uh, уже начинает активно работать тоже и плотненько Латинская Америка, начинает Индия, Япония, но ну, где-то фрагментально мы уже есть везде, на всех континентах. Вот, и поэтому uh, есть смысл на это, обратить внимание, почему, потому что такое огромное количество людей, адекватных, продвинутых, причем у нас много людей, долларовых миллионеров, вот, много людей статус, статусных, высокого статуса, известных людей вообще, очень известных просто друзья мои задумайтесь могут ли эти люди все вместе ошибаться скорее всего в ли скорее всего что то есть здесь некая ценность вокруг которой собрались люди давайте посмотрим в чем фишка да в чем на самом деле заключается э, суть э, вообще идею всей Ну, это еще один небольшой такой слайд у нас было э, первое флай мероприятие мы сначала в онлайн не начинали а потом э, в декабре э, в конце э, шест... 17 -го года 17 -го, ну вот э, буквально 8 месяцев назад да, мы собрались в Турции на мероприятии на первом оффлайн мероприятия ребята были у нас из мексики из японии из германии э, Испания россия германия там, а я уже наговорил да вот э, еще ряд других европейских стран то есть все снг вот плюс еще там ближний восток, дальний восток и так далее вот не буду сейчас об этом давайте расскажу в чем. На самом деле заключается а, суть да, этой идеи. В чем феномен? В чем, как говорят, фишка? А, очень все просто, дорогие мои. Синергия инноваций. Э, синергия инноваций. Вот ответ. А, инновационная идея, инновационный продукт, инновационный маркетинг. Вот. Это все э, таких три кита, на которых стоит э, это международное сообщество. Давайте вкратце пройдемся, э, в чем заключается суть инновационной идеи. Итак, это международное сообщество на блокчейн-технологии. То есть сегодня блокчейн-технологии, смарт-контракты, заходит очень плотно во все сектора нашей жизни вот сегодня банковская система сегодня э, система транспортная вот сегодня ну все уже индустрии абсолютно все индустрии уже начинают это, эту технологию внедрять и это как вот новый интернет это, это реально новая технология технология будущего вот она еще только-только в самом зачаточном своем состоянии находится и только-только все начинается и, и уже сегодня данная технология данная технология выдает уже прямо пласты богатейших людей то есть я лично знаю меня почему очень сильно в свое время именно сподвигла вот эта ситуация обратить на это внимание и прийти в этот мир в мир блокчейн технологии потому что я знаю ряд людей которые обычные простые люди реально обычные простые люди заработали миллионные состояния вот у меня эта мысль естественно заставила задуматься и вникнуть в то что происходит вот теперь сообщество на блокчейн технологии современное онлайн образование в сообществе есть площадка образовательная площадка я сейчас о ней чуть подробнее расскажу академия бизнеса это реально Онлайн-образовательная площадка, потому что когда мы начинали эту идею, первое, что мы приняли решение, нам необходим некий храм знаний, некий университет, вот, или там, давайте так назовем это, база знаний, причем современных методик, которые помогают сегодня адаптироваться к изменениям, приспосабливаться приспосабливаться к изменениям, по-другому не получается, потому что в любом случае должна быть информация, должны быть знания, вот, и должны быть учителя, должны быть наставники, должны быть проводники, э, менторы, да, коучи, которые могут тебе подсказать, куда ставить ногу, да, если ты там идешь там, в слепую, с завязанными глазами, например, на ощупь. Вот, поэтому э, есть, я об этом тоже расскажу, современное онлайн-образование. Вот, дальше цифровые продукты и сервисы сообщество запускает целый ряд э, цифровых продуктов и сервисов и тоже сейчас я расскажу э, что имеется в виду продвижение спикеров и стартапов <coughs> то есть вот это вот э, вот в этом инновация в том что э, в сообществе есть сегодня некий такой лозунг не лозунг а слоган э, который звучит так гениальные умы добро пожаловать домой. мы сегодня мы сегодня начинаем собирать большое количество людей по разным странам мира и продюсировать. Это, э, есть много людей, у которых есть талантливые э, знания, да, талантливые какие-то методики, э, вот, какие-то там тренинги, уроки, предметы, о которых мало кто знает. И эти люди этим пользуются, на самом деле, это делает их очень сильную трансформацию в их жизни, ну кому-то там где-то там знакомым рассказывают. Но нет, скажем так, официоза никакого. То есть люди не в состоянии, может быть, там делать там, такие вещи, как там, бренды там, и так далее. Да? Там, себя как бренд создавать, либо там не хватает денег, не хватает, может быть, знаний. Но у человека есть, на самом деле, внутри его находится некая жемчужина в виде очень невероятных знаний. И сюда к нам человек приходит на площадку и открывает свой потенциал в этом плане. Он э, проходит через э, популяризацию, то есть у нас есть огромная площадка для популяризации спикеров, И дальше он уйдет уже на площадку монетизации. Человек может выйти на уровень монетизации. <как> Приведу вам простой пример. Простой пример вот здесь. У нас в Академии есть факультет эффективности человека и, и один, вернее, институт эффективности. У нас два института, сейчас вы увидите. Один институт эффективности, там есть факультет лингвистики. На этом факультете лингвистики есть уникальные методики изучения языков, но также есть еще курс «Феноменальная память». Вот э, курс, который, ну, я убежден на сто процентов, необходим каждому ребенку, абсолютно каждому, потому что дети после этого курса, э, буквально это, это не вопрос на прийти там весь курс там длиной там в год или курс проходится длиной в неделю. Но после первого урока уже у детей повышается э, качество в школе и оценок и их эффективности. Представьте только после одного урока, после первого. Так вот. Человек, который к нам пришел с этой уникальной методикой, очень быстро завоевал сердца миллионов, стал популярным, так сказать, да, вот, и уже его, он становится востребованным. Теперь уже его методику просят из разных стран мира, люди говорят, приведите нам на, эти, на, на наши языки, мы готовы это покупать. Вот, то есть это уже априори, человек, который пришел к нам и уже быстро себе сделал такой фундамент будущих миллионных состояний. Вот. Поэтому, если у вас есть такие таланты, милости, просим welcome. Дальше, стартапы, продвижение стартапов. Вы знаете, дорогие мои, есть огромное количество людей сегодня, у которых на самом деле внутри их э, самые большие сокровища находятся, знаете где, это не золотые прииски, это не алмазные рудники, это не нефтяные скважины. Вот просто поверьте, самые большие сокровища находятся внутри человека в виде его потенциала, в виде его э, каких-то мощнейших идей, но зачастую эти идеи уходят на тот свет вместе с человеком, э, так и не реализовавшись. В силу двух причин. С одной стороны, им над ними смеется сообщество, вы же знаете, да, любая правда проходит три этапа. Над ней смеются и сопротивляются, потом принимают как должное. Посмотрите, как это было со Стивом Джобсом, с Силаном Маском и со многими еще известными товарищами. Вот, и с одной стороны, сообщество не принимает идею, подшучивает, в общем-то, ехидничает, там, да, и, и так далее. Вот, ну, то есть консервативно относится, скептически. С другой стороны, нужны ресурсы для того, чтобы запускать какую-то идею. Для того, чтобы идею превращать в продукт монетизировать нужны ресурсы и вот здесь э, еще один барьер для многих людей банки денег не дают инвесторы кабальные условия выдвигают пойти у знакомых собрать например миллион долларов на запуск какой-то идеи скорее всего не соберете вот мало шансов поэтому сегодня есть такие понятия как краудфайдинг краудселл и так далее там например ICO сегодня мы как сообщество способны на самом деле э, выявлять выявлять очень через идеи людей очень хорошие стартапы и дальше это все дело продюсировать запускать эти стартапы вплоть до того что мы сегодня способны на любой стартап очень быстро собрать, собирать инвестиции да но ну, в виде например там ICO и так далее проведения ICO на как это сегодня происходит в криптоэконом в, в направлении там, в, в рынке криптовалют криптоиндустрии и так далее Поэтому вот, цифровые продукты, сервисы, а есть уже ряд цифровых продуктов и сервисов, которые уже сейчас мы запускаем. Прямо вот, uh, у нас направление uh, Digital Information Product, цифровые информационные продукты. Uh, информационные продукты – это, естественно, я уже говорил, академия, сейчас покажу чуть-чуть детальный. Цифровые продукты – это различные продукты реально продукты digital которые вот да, простой пример 1s это цифровой 1S алтаре, цифровой продукт касперский цифровой продукт photoshop это цифровой продукт да? вот там windows и так далее это все цифровые продукты на этих продуктах люди заработали огромное состояние сейчас есть просто огромный пласт невероятно классных цифровых продуктов, которые, о которых еще мало кто знает. И мы сегодня их также отслеживаем и начинаем запускать. И у нас люди могут а, этим пользоваться, б, это могут продвигать вместе с нами. Вот, мы готовимся к серьезному такому заходу сейчас и экспансии на мировой рынок с рядом продуктов интересных. Ну и бесконечное пространство бизнес-вариантов. Здесь у нас полет для творчества, для бизнес-вариантов просто неограничен. Идем дальше. Инновационный продукт. Академия Изи-Бизи. Вот это два института: институт бизнеса и современных технологий и институт эффективности человека. Вкратце. Uh, у нас есть сейчас уже на сегодняшний день сформированы три факультета в институте бизнеса это вот uh, онлайн и мы, мы и онлайн и офлайн делаем форматы но в большей степени это все-таки онлайн образование вот uh, и причем с применением вообще новых методик мы работаем в интерактиве это здорово когда вы можете преподавателю uh, задавать вопросы вы можете выйти на коннект uh, да, с нашими тичерами, коучами тренерами и uh, для себя там много чего еще прояснить так вот современный маркетинг это network интернет продажи полностью все что э, все от а до я network маркетинг от а до я интернет маркетинг да там как сделать там например там страничку в Инстаграм раскрутить ее там продавать каких-нибудь там, плюшевых там мишек вот там до как сделать там youtube каналы и так далее у нас собраны специалисты в этом направлении эксперты которые смогут вас за руку взять и научить эти, эти делать все вещи вот также классические продажи да криптоэкономика блокчейн и криптоэкономика криптовалютный рынок полностью от А до Я, начиная от первых самых азов, что такое криптография, откуда это все началось, сколько этому тысячелетий, вот и как оказывается это использовалось всегда во все века, во все времена, да, ну, вот и заканчивая тем, что такое вообще в принципе криптовалюты, что это такое Потому что большинство людей вообще не знают, что это такое таксо. Какой-то некий хайп, какие-то типа а там цифровые деньги. Понятия люди не имеют, что это. Какие есть 7 способов заработка в этом направлении. И мы это все детально разбираем. Вот. Как вообще в этом получить даже какие-то бонусы бесплатные, которые могут превращаться в деньги. Тоже, что немаловажно, немалоинтересно. Вот. Вплоть до того, как организовать свое собственное ICO, проходя все этапы, да что для этого необходимо от начала до конца то есть полностью факультет от а до я которые ведут и сопровождают мировые эксперты люди которые сегодня на на мировом уровне в этой индустрии являются известными звездами я бы сказал да это эстрады потому что они в разных странах мира проводят огромные конференции так финансовая грамотность вот это вот самая крутая фишка для меня лично на мой взгляд да самая большая ценность, почему? Потому что вопрос даже не то, что финансовая грамотность как таковой предмет, а финансовая стратегия, то чего сегодня нет у большинства людей. Огромное количество бизнесменов, которых я знаю, науч, научилось зарабатывать деньги. Вот а, там неважно, это сетевые бизнесмены, там это м, классические бизнесмены, интернет-предприниматели, но мало кто научился сегодня деньги сохранять и приумножать. И вот здесь потому что отсутствует реально финансовая стратегия у людей и еще не знание, где на каких, так сказать, полях да, этот урожай собирать и выращивать на денежный. Вот. и поэтому конечно многие там говорят давайте так ну вот рынок недвижимости рынок недвижимости стоит уже много лет поверьте и на рынке недвижимости конечно можно зарабатывать но надо иметь очень приличный капиталы вот да. дальше золото золото особо в цене обратите внимание не поднимается рынок фондовый тоже тоже волатильности волатильность этого рынка очень маленькая ну конечно да там если повезет купить какие-то акции на на, на спаде или через 10 там, работаете плюс там может быть там, в два раза увеличить свои капиталы но это все долго да этим занимаются люди но сегодня есть другие направления где а, можно увеличиваться с большой скоростью причем даже со 100 долларов стартовать и при этом ни, никому не отдавать управление деньги все вы лично сами деньгами вот, вы проходите фин... с финансовым стратегиям как это делать, и вы можете разгонять. Я вообще даже покажу некий один пример историю, которая еще будет повторяться. Институт эффективности, личная продуктивность, психология, лингвистика. Ребят, у меня не хватит на самом деле и суток для того, чтобы рассказывать все детали. Да, просто окунуться погрузиться в вот тех кто вас пригласил вы можете к ним обратиться он покажет да какие сумасшедшие серьезные знания сегодня собраны вот в этих двух институтах также у нас easy school для детей школа сегодня существует потому что нельзя а, ни в коем случае упускать этот момент потому что детям сегодня нужно доносить информацию о том а, что такое лидерство что такое креативное мышление да что такое а, правошарно а, а, левошарно лево а, да, да, да, да. да. Право-шарное мышление, лево-шар. Ну, короче говоря, вы поняли. Вот такие вещи, как ментальная математика, как, например, там опять-таки там рисование и там много-много еще новых предметов. Вот. Также мы еще в Академии готовим сегодня уже хорошие специальности будущего. Об этом поговорим уже не сегодня, потому что опять эту тему можно затронуть и надолго. Краткое описание факультетов и курсов. Ну, хотите, можете себе сейчас сделать скрин, вот, для того, чтобы потом чуть детальнее почитать. Вот прям вы можете сейчас взять и сделать себе скрин этого слайда. Вот. Я сейчас, опять-таки, не буду тратить ваше свое время, нам надо уже двигаться дальше. Но на каждом факультете, поверьте, еще раз смысл такой, от А до Я. Вы приходите, вы хотите обучиться финансовой грамотности от А до Я. Вы проходите полностью этот, эти курсы, да, эти этапы, и можете выйти с преподавателем еще и посоветоваться, пообщаться в интерактиве и так далее. Вот. У нас есть прям вот готовые такие уже сейчас разворачиваются, методология, такая вот новая, нового формата, где мы вот это все применяем, где можете пообщаться с нашими преподавателями да, бизнес тренерами по задавать им вопросы. вот дальше идем инновационный маркетинг. Да. Для тех, кто, ä, понимает, системы, для, для, для тех, кто понимает, что такое реферальная система, для тех, кто понимает, что такое нетворк-маркетинг, что такое многоуровневый, мультилевл и так далее, для э, этих людей, естественно, э, существует реферальная система. То есть это самый лучший, самый качественный, самый быстрый способ продвижения на рынок товаров либо услуг. И мы <coughs> понимаем, что это тоже технология э, очень современная, сверхсовременная и технология будущего вот это лучший сегодня на самом деле способ маркетинга поэтому мы не могли это обойти стороной вот, и в этом направлении разработали простите назад разработали сегодня революционно многоуровневую реферальную систему в которой есть четыре модели маркетинга в одном вот такой некий шведский стол микс классный из разных маркетингов это и дельта и бинар и матрица и юни левел четыре в одном сто процентов выплат в сеть происходит вот 18 источников дохода покупка продуктов получение бонусов в криптовалюте. нет никаких ограничений бонусы начисляются в режиме здесь и сейчас если вы кому-то рассказали о нашем сообществе кто-то подключился в академию кто-то подключился там покупает цифровые продукты вы получаете бонусы всю секунду никаких отчетных периодов ничего то есть я называю это маркетинг мечта млм перфекциониста, никак по другому вот но давайте мы сейчас не будем э, об этом э, там, углубляться у нас будет школа завтра по э, маркетинг плану детально открыто э, вот подробно вы можете посмотреть прийти если вам это интересно как устроен маркетинг план а давайте вкратце еще на чем фундамент стоит фундамент на трех глобальных трендах вот блокчейн криптоэкономика интернет технологии и реферальные системы почему мы взяли за основу Потому что смотрите друзья мои индустрия только только начинает вот криптоэкономика до да, блокчейн технологии только-только начинает свой расцвет за 8 лет с 2010 года по 2000 а, ну да, с 2009, 2009 до 2017 за этот период времени индустрия набрала 18 миллиардов по обороту. И за год буквально с января 17 по январь 2018 года вот, индустрия выстрелила до почти триллиона, до триллиона. Хотя на самом деле больше, сейчас не будем об этом. Вот. Но это огромный, просто огромный финансовый э, такой поток. Прям вот знаете, как большущий водопад неагарский. А, вот Шумит и по-взрослому Шумит, то есть, триллиард, только подумайте на секундочку. Увеличение за один год в 45 раз. А, знаете, здесь вот есть первый а, вот, известный а, такой а, ну, бренд, да, который, в общем-то, создал эту индустрию и стал а, популяризатором. Это биткоин который сегодня нашумел везде, во всех новостях и так далее. С 2010 года курс биткоина вырос более чем в 300 тысяч раз. А вот теперь вдумайтесь, если бы мы с вами сейчас бы имели бы машину времени и вернулись бы на э, так, 9 лет назад, на, окей, на 8 лет назад с 10 долларами в кармане, мы бы вернулись бы обратно сюда а и там бы купили бы биткоины. Вернувшись обратно сюда, каждый бы из нас был бы мультимиллионером, долларовым, мультимиллионером. И самое интересное, что история повторяется дважды, как говорил великий российский историк. Вот. Таких еще сюжетов будет много, но вот почему мы с вами этот момент упустили как шанс великолепный? Это шанс для всех, для любого человека, на самом деле был открыт когда-то в свое время. 10 долларов есть у каждого, это факт. Но мы упустили, потому что а у нас не было информации, у нас не было проводников, у нас не было людей, которые могли бы нам подсказать, рассказать для неких таких наставников, вот, не было финансовой стратегии и не было ничего, что вообще с этим связано вот и знаете конечно и сейчас еще э, это все будет развиваться там тот же биткоин будет расти в цене однозначно будет расти потому что сегодня себестоимость майнинга уже быть здоров стоит там перевалило за 2000 долларов да, для того чтобы намайнить один биткоин, это огромное количество электроэнергии и он уже никуда не денется уже все уже с этим э, уже э, большинство людей смирилась и уже начинает просто это э, знаете как, не, не можешь противостоять необходимо его возглавить начинают уже это дело возглавлять, ну или там осваивать так и вот я вам так скажу сегодня очень выгодно инвестировать в капитал в криптовалюту биткоин, но или там другие криптовалюты но гораздо выгоднее найти способ заработка bitcoin и сегодня у нас такой кстати говоря в комьюнити есть такая возможность есть способ заработка с некая денежная машина благодаря которой вы можете зарабатывать биткоины на самом деле даже ежечасно я не буду сейчас опять-таки почему мы блокчейн технологию взяли за основу но уже мы про это говорили да вкратце только могу сказать что Сегодня уже и Amazon это использует, сегодня уже Apple начинает это использовать. Но раз ведущие мировые корпорации уже это применяют, то глупо с этим спорить. Да? И вы, вы знаете, что с появлением развитием блокчейн начинают быстро эволюционировать разные отрасли. Электронная коммерция, рынок недвижимости, юридические банковские услуги, кадастровые палаты, везде начинает сейчас появляться блокчейн. Э -э, технология находится в самом начале своего развития. Еще раз, друзья, услышите: это очень важный месседж. самое начало чего-то это всегда очень выгодная позиция, выгодное время и место. А еще очень важно здесь добавить еще э -э, и люди, да, потому что это тоже такое, некая, некая формула успеха. Время оказаться в нужное время, в нужном месте с нужными людьми. Вот, и поверьте, вы сегодня находитесь как раз а, внутри прямо, этой формулы. А, далее, реферальные системы. А, ну, приведи друзей, получи подарок, но ну, я уже а, об этом говорил. А, движемся дальше. А, почему мы сегодня в интернете вообще развиваем полностью все направление полностью весь все сообщество все комьюнити и все его подразделения ну, потому что если вашего бизнеса до сих пор нет в интернете значит скоро у вас совсем его не будет это сказал билл а вот и сегодня уже э, многие предприниматели бизнесмены становятся знаете, их, их бизнес как мамонты отмирают каждый день потому что сегодня уже век цифровых технологий информационных, сегодня нужно уходить в это пространство. И вопрос для многих, а как сюда уходить в это пространство? Это же надо много времени изучать, учиться, там, потратить много денег там, и так далее. еще нужно а, найти адекватных преподавателей, там, да, менторов и проводников. И вот именно для этого мы сегодня и как комьюнити а, существуем, потому что мы сегодня А помогаем обычному простому человеку, и Б помогаем бизнесмену, даже суперзвездному бизнесмену, потому что он... Сегодня собрано большое количество классных методик современнейших, о которых мало даже кто из бизнесменов знает. Потому что бизнесмены приходят и говорят, ребята, обалдеть вы где вообще на самом деле, откуда вы про это знаете, про эти инструменты, про эти все технологии и методики. Вот. Но вот как, откуда мы знаем? Ну потому что собралось большое количество людей. Вы слышите, коллективный разум такой, да, он имеет на самом деле некую такую синергетическую сущность для да, которая уже там и, и ну, скидываются люди мозгами идеями технологиями методиками и это все большой большой клондайк очень качественного контента карта сообщества вкратце э, инновационная система образования интернет-магазин сервис инструменты для партнеров технология блокчейн мультисистемный маркетинг вот наши пять элементов как в фильме пятый элемент какие варианты сотрудничества есть сегодня с Easy Business комьюнити но можно стать студентом можно прийти и стать студентом обучаться в нашей академии там просто и вам и вашим детям хватит до конца ваших дней действительно прокачаться и стать экспертом и в короткие сроки для кота получить освоить новую профессию для кого-то предпринимательство там какую-то открытие для кого-то целый огромный бизнес да, организовать вы можете быть также преподавателем либо бизнес-тренером я уже про это говорил если у вас есть действительно вы владеете уникальными методиками о которых просто обязан узнать мир потому что эти методики помогают быстро человеку апгрейдится и стать уже лучшей версии самого себя за буквально может быть даже час если у вас есть подобная какая-то ценность милости просим вы на этом здесь заработаете просто целое состояние огромное криптоинвестор вот человек может стать просто криптоинвестором и, и, и научиться инвестировать в этот сектор правильно, грамотно и самое главное, безопасно. Вот это очень важное слово, запомните его. Самое главное, безопасно инвестировать в, этот, в этом секторе. Далее вы можете быть строителем сети, вы можете просто об этом рассказывать людям, погрузиться в наши продукты, да, в нашу атмосферу, увидеть, как на самом деле все устроено, какие люди за этим стоят, какие люди в этом участвуют. Это понравится абсолютно любому человеку, адекватному человеку, любому адекватному человеку. Это понравится на сто процентов с первого дня. Я даже в этом не сомневаюсь, потому что обратная связь от тех, кто к нам подключается каждый день из разных стран, просто идет очень высококачественная. В итоге что получает человек, придя в наше сообщество? Да? У человека есть возможность обучаться в академии, у него есть команда экспертов, он на волне находится тренда цифровых технологий. Вот Готовая бизнес-модель и экскалатор финансового успеха. То, о чем я вам говорил. Вы здесь можете научиться зарабатывать, причем быстро, сохранять и приумножать деньги. Вот это очень важно. Это то, чему на самом деле мало где учат даже бизнесменов и даже в школах каких-то там высших там. Академиях бизнеса, вот, ребят. Я не буду сейчас о маркетинге, я уже об этом рассказывал. Да, то есть, это как швейцарский механизм. Об этом я еще просто повторюсь. Будет завтра. У нас открытый вебинар в это же время, в 19 МСК. Все детали подробности, как устроен маркетинг-план. Как на это можно зарабатывать, вы узнаете. Могу только сказать: у нас есть единоразовый такой некий вход в виде обон платы раз, один раз навсегда. Абонемент, да, как фитнес-центр, как, например, допустим, там в бизнес центр и так далее. Вот в коворкинг вы пришли, например, допустим, там один раз там, за год заплатили там вход в коворкинг, к примеру, там или там каждый день платите. Вот, ну некий абонемент. А у нас тоже э, это все э, работает в э, системе абонементов в такой модели. Вот есть базовые, есть четыре варианта, четыре вида э, различных вот э, пакетов, до да, программ. Есть базовая программа, э, цена вопроса 0.021 биткоин на сегодняшний день. Поскольку ну, по курсу сегодняшнему, это где-то в районе 14-15 долларов. То есть вообще поход один раз с семьей <laughs> в Макдональдс, да, и то по-скромному так сходить в Макдональдс. Но вы уже можете быть в нашем сообществе и уже пользоваться базовыми всеми курсами всех факультетов. Вот. Плюс еще получать хорошие плюшки в виде аэродропов и баунти от различных стартапов. У нас тоже про это есть хорошая программа так вот знаете просто в виде там баунти подарки это подарки когда вы получаете когда у вас формируется уже криптопортфель своего рода даже э, просто вот в подарок получаете монеты это здорово это очень здорово потому что сегодня многие стартапы находятся общество и для того чтобы продвигать э, там, свою идею да, популяризируется таким образом пакет стандарт или программа старта стандарт ну где-то в районе 200 долларов я сейчас не буду вам, вот, цифры увидеть в биткоине, но приблизительно, я вам скажу, сколько это в условных единицах, да, около 200 условных единиц в долларе, если мы берем в эквиваленте. А, программа профи 00627 и 00827 программа vip один раз вы получите вы приобретаете абонемент и один раз доступ получите ко всей академии ко всем факультетам ко всей инсайдерской информации ко всем нашим там онлайн тусовкам и так далее так далее так далее вот, вот здесь у вас уже просто знаете автомобиль а, с полным фаршем с полным фаршем и цена вопроса этого автомобиля ну вообще копейки, на самом деле, это в районе, ну там где-то, maybe там 500-550 долларов на э, сегодняшний момент. Единразовая инвестиция в свое образование, все, это вам получается, вы получаете семейный такой доступ себе имеете, все, и ваши дети могут учиться, ваши э, половинки, ваши родители, там братья, сестры, ради бога, пожалуйста, вот. И э, давайте я сейчас я вам вкратце покажу, я, наверное, сейчас закрою этот слайд и покажу вам э, просто вот как выглядит э, быстренько У меня, я еще минуточку, минуточку внимания вашего так вот э, вот я вам покажу сейчас как выглядит академия из визи да я думаю надеюсь видно на экране вот это бэк-офис наш э, образовательная академия образовательная площадка изнутри Если вы заходите здесь есть разные факультеты например network маркетинг факультет заходите и на этом факультете есть там, группа спикеров, группа там, немножко потупливает интернет, сори, но а, тут все понятно и видно. И вот здесь есть группа спикеров, где вы можете получать а, хорошие, хорошие знания по этой теме, да? Например, допустим, заходим там интернет-маркетинг, поехали, и все, что связано с этой темой. Вот. причем, ну, вот мы заходим, например, там, там есть на, на немецком языке э, программы, на русском языке, причем на испанском у нас есть, на английском, и вы поехали, да, <coughs> все, что там с этим связано, что такое интернет-маркетинг, вот, также у нас есть ЗОЖ, э, много э, в этом направлении полезнейшего материала, я, в общем, Понятно, да, тут можно еще сейчас это все рассматривать долго-долго-долго. Вот личная продуктивность, финансовая грамотность, лингвистика, давайте просто зайдем на лингвистику, вот уникальные методики. И языков вот вы можете быстро за месяц начать говорить с нуля, даже если вообще не говорить ни, ни разу по-английски, вы можете уже через месяц в любой англоязычной стране спокойно общаться и коммуницировать. Вот такие есть методики уникальные. Далее, я вам покажу вот сейчас то, что происходит, вот аналитический наш ресурс. И немножко подтормаживает, сори. Вот, в реальном режиме времени, прямо сейчас вы видите, вот, глобус на всех континентах. Сегодня это красные точки, там, где наши партнеры есть, да? Вот, ну, можем покрутить его. Вот, смотрите. И так далее. Большая просьба, микрофончик выключите, там кто-то там, у кого-то случайно включился микрофон. А также есть у нас YouTube-канал. Вот наш, на котором есть огромное количество видео, можете зайти, посмотреть, есть очень много различных отзывов, вот, о нашем комьюнити, какие люди здесь представлены, вот, очень рекомендую посмотреть интервью с тренером лагеря чемпионов Игорем Древсом, какой мудрейший человек, с какими обалденными полезностями, да, и... Серьезными методиками, серьезными, которые быстро прокачивают человека. Вот. Ну и сейчас я уже буду прощаться с вами, передам микрофон Инге Ковалевской. Инга, будь добра, еще у тебя есть сто процентов, что добавить, я ä, сделаю остановочку ä, показа экрана. Вот. Да, доб доброго всем да, привет, привет. У меня позднего вечера у кого-то дня, ребят. На самом деле есть что добавить, потому что Юру очень... Ну, я еще раз купила из Изи Бизи, могу сказать, ну, наверное, потому что до того, как прийти в этот проект, я э, искала информацию, получала информацию, было много интересной информации. И вот когда ты рассказывала о нашем проекте, я, знаешь, что вспоминала? Года два назад я попала на семинар, компания, которая называется «Гений жизни». Это совершенно замечательные ребята, которые придумали программу повышения финансовой грамотности. И они рассказывали такую историю, как когда в России было отменено крепостное право в 1861 году, для того, чтобы крестьяне, получившие свободу, знали, что с этой свободой делать, их начали обучать. Их начали обучать тому, что называется управление личным хозяйством. Им дали земельные наделы, но кто-то эти наделы продал, кто-то пропил, кто-то скупил. Ну, а потом началось то, что называлось Столыпинской реформой. И эта Столыпинская реформа, на самом деле, начала выводить страну на достаточно высокий уровень. И когда немцы стали изучать феномен вот этой Столыпинской реформы, они пришли к тому, что если наша страна еще 10 лет побудет в рамках этой Столыпинской реформы, то ее будет не догнать. И тогда случилась Первая мировая война, потом случилась финансирование Великой Отечественной Октябрьской революции 1917 года, а дальше мы с вами все прекрасно знаем эту историю. Вот сегодня мы все в мире находимся на такой интересной фазе, которая очень мне напоминает тот самый период, а то, что делаем мы, очень напоминает Столыпинскую реформу. То есть, по большому счету, громадный объем знаний, которые раньше никогда люди не получали. Поэтому, конечно, здорово, что мы появились и что мы эти знания людям даем. Кроме того, вот ты упомянул такую фразу относительно восприятия людьми нашего проекта, могу сказать как врач, да, учитывая, что я все-таки врач, что люди, они консервативны, потому что у нас в голове возникают определенные связи, и как бы вот эти вот наши мысли и архивы наших мыслей, они бегают по одному и тому же кругу. Но у человека есть такая штука, которая называется воля. И когда человек включает волю, он начинает постигать те знания, которые не даны были ему раньше. И вот на сегодняшний день мы очень рассчитываем на то, что люди включат эту волю и начнут изучать то, что дает им из бизнес комьюнити в огромном количестве. Вот могу сказать, что я сама не сильно понимала, что такое биткоин, когда кивнула и сказала, да, я буду в этом проекте, наверное, потому что что-то почувствовала интуитивно. Потом начала делиться этой информацией со знакомыми мне людьми, моими друзьями, подругами, которые вообще ничего не понимали, что такое биткоин. И еще несколько месяцев назад говорили, что биткоин – это мыльный пузырь. Но, знаешь, у нас есть на самом деле потрясающие курсы, которые цепляют людей. И через эти курсы, через ту же феноменальную память, через лингвистику, через ментальную арифметику, через многое другое, Люди говорят, да, потом начинают зарабатывать эти самые биткоины, а потом говорят, но ну, если уж мы все равно их зарабатываем, почему бы не научиться их приумножать. И по, по поводу этого самого приумножения тоже же многие люди задают вопрос, а чем вы, собственно говоря, отличаетесь от тех проектов, которые чему-то обучают, то же самое предлагают с какой-то криптовалютой. Вот такое откровение я получила буквально на последнем нашем лидерском совете, когда Анатолий или привел цифры. Я хочу, чтобы вот те люди, которые нас сегодня слушают, просто взяли тетрадку, ручку и записали эти цифры. Вот 12 тысяч человек из нашего проекта, они стали участниками того самого промоушена, в рамках которого криптоноид нам на полгода достался бесплатно. А теперь просто умножайте 12 тысяч на 0.26 биткоина и умножить на 6 месяцев. Я думаю, что вы обалдите от полученной цифры, учитывая а. то, что промоты еще продолжаются. Да. И прод... да, дело в том, да. что тут еще важный момент. Есть много людей, которые вообще понятия не имеют, что такое криптоноид. Это мы-то с тобой понимаем, наши <с> партнеры. Будем считать, что это как раз тот самый баунти, о котором ты говорил, то есть огромный подарок. И таких подарков нам компания делает очень-очень много. Ну, На баунт, самом баунт, деле… Да, это... да, да, вкратце скажем, что это такое, потому что ну, в любом случае сейчас будет вопрос, ну, что такое криптоноид. Ребята, это, да. это та самая машинка, которая будет приумножать наши доходы и будет делать это с потрясающей скоростью в разных направлениях. Я думаю, что это будет несколько источников дохода, потому что эту красивую машинку мы сможем использовать, продавать, получать абонентскую плату с того, что кто-то ее будет реализовывать. Но дело в том, что таких печенюшек у нас будет еще очень и очень много и в прямом и переносном смысле. Поэтому, безусловно, моя точка зрения имеет смысл действительно использовать волю для того, чтобы стать партнером нашей компании, а ходу разобраться как это сделала я как это сделало большое количество людей которые пришли в бизнес за мной соответственно вот мне бы конечно хотелось поблагодарить всех кто придумал эту интересную штуку наверное еще мы не раз встретимся и я расскажу может быть еще много чего интересного тороплю и смотрю на часы чтобы дать еще кому-нибудь возможность высказаться о нашем проекте а тебе юра огромное спасибо потому что на самом деле вот могу сказать точно, люди, которые слушают тебя в прямом эфире, они звонят и говорят, мы наконец поняли, что такое Изи Бизнес Комьюнити, поэтому я а, думаю, ну, что ты кто слушал нас сейчас, понял да, это да. еще раз. Спасибо да. огромное. Я, я, знаете, я обладаю какой-то непонятной способностью какие-то сложные вещи объяснять простым языком. Я могу очень просто за минуту объяснить даже маленькому ребенку, что такое блокчейн, я могу за минуту объяснить маленькому ребенку, что такое криптовалюта, показать, и он будет знать. И когда даже бабушкам, старушкам это показывал, они по теперь мы понимаем, что такое криптовалюта, за минуту. Да, да, и вот давайте еще раз по криптоноиду. Я попробую сейчас э, за 30 секунд объяснить, что такое криптоноид простым языком. Да? Друзья мои, э, послушайте, пожалуйста, мы нашли ноу-хау благодаря нашему комьюнити, благодаря тому, что я вам говорил, так да, притягивается много людей, делятся, скидываются мозгами, делятся идеями своими. Ну, вот у нас э, появился уникальный э, сервис, это цифровой продукт, но я называю это так, это печатный станок, э, который, э, это как есть майнинг да а это, а это короче говоря майнинг в майнинге печатный такой станок тук -тук, который печатает биткоины 24 часа в сутки вот это вот круто и это сегодня э, будет доступно для очень многих людей не только биткоины кстати говоря он печатает любые монеты вот но так условно печатает да вы понимаете там надо уже детально вникать ну то есть печатная печатный станок у вас на вашем ноутбуке на вашем телефоне вот так примерно я бы охарактеризовал наш новый IT-сервис, который сегодня запускается в мире, вот уже 1 сентября, мы сейчас находимся в тестовом режиме, и поверьте, на всех уже континентах ждут и говорят с нетерпением, дайте, дайте, дайте, потому что это на самом деле, это крутая штука реально круто. а друзья мои да, может быть еще там буквально там пару-тройку минут или пять минут если есть какие-то вопросы может быть там посмотрите есть вопросы в Ютубе у кого-то и вы мне озвучить их я отвечу на них если если может быть у вас есть кто сейчас находится в зуме возьмите микрофон задайте и я с удовольствием на эти вопросы отвечу а, поскольку обладаю ну, многими компетенциями а, в сообществе могу но есть Конфиденциальные вещи я раскрывать не буду, но давайте, может быть, какие-то там еще более понятные моменты. А, Юр, можно вопрос из Ютуба, Соответственно, вот за три секунды, что такое блокчейн и что такое биткоин? <кхе> да, я понял. <кхе> Хорошо, давайте. Давайте, но ну, сейчас я вам покажу. Так. Давайте, давайте, давайте. -ка. Сейчас вам покажу очень быстро. Я возьму сейчас. Давайте, давайте, Есть у меня вот купюра. Вот одна гривна. Есть одна гривна купюра. Неважно, там рубли, доллары, там гривны. Не имеет значения, что. Вот. Вот на любой купюре самое ценное, ребята. Я сейчас не буду задавать вопрос, но самое ценное на любой купюре это номер. Вот номер. Видите, вот. Смотрите. Вот номер с этой стороны. То есть, если, смотрите, ситуация такая. Если мы берем сейчас, вырезаем вот отсюда вот отсюда, вот этот номер, вот он, вот он, номер у меня в руках, то вот эта вот штука, она уже полностью все бесполезная, мы ничего не можем пойти за нее купить, абсолютно ничего, будет даже тут написано 100 долларов, не имеет значения, все это можно просто взять и до свидания, выкинуть, вот эта вот штука, вот это уникальный код, вот это вот цифры, набор цифры, буквы, это некий, некий криптошифр, криптография, вот это вот, ничто другое, как криптография, вы можете прийти в банк, этого государства и выяснить по этому номеру, как какая купюра, когда была изобретена, выпущена, вернее, да, в какой там партии и так далее. И в нормальных странах вот за эту штуку вы получите обратно такую же купюру. Сегодня то же самое перешло вот сюда, в электронный девайс, и все. Фью. Теперь этого нет. Бумага, бумага не нужна. Теперь все. Вот мы, дети наши сегодня, уже все в цифровом мире. Вот что такое криптовалюта вкратце. Вот коротко понятно, да. воду блокчейна давайте тоже скажу, отвечу. Кому-то для кого-то, может быть, это будет сегодня хорошим таким инсайдом, лайфхаком. Каждый из вас, каждый из вас наверняка приходил в нотариальную контору, да, заключать какие-то договора. Было дело, да? Вот, что происходит давайте так вот по факту вы приходите в нотариальную контору а, например допустим вы покупаете землю или вам там по наследству достается какая-то земля там в центре например москвы красная площадь по наследству к вам переходит представляете такой да, подарок с, с неба вдруг ну конечно куда вы идете вы идете в нотариальную контору а, что там дальше происходит там нотариус открывает некий реестр правда вот где там вписывается транзакция под номером под э, каким-то уникальным номером эксклюзивно вписывается транзакция что там такому-то такому-то например там Евгению Жигалову принадлежит там, э, там сколько там 5 гектаров или там сколько там 10 гектаров Красной площади например все безвозмездно переходит в его владение в частное владение все Женя может там строить там башню какой-нибудь дом все что угодно супермаркет или футбольная стадион да, вот, все эта транзакция записалась Теперь дальше что? Там у любого нотариуса есть реестр, да книга такая большая, большущая, такая амбарная книга, реестр, где вписывается транзакция. Как этот реестр защищен? Ну-ка, расскажите мне, как вы думаете, как вы видели, как он защищен от подделок, чтобы никто не пришел, не переписал, там, не врывал страничку, ага, и не вписал, не вклеил другую страничку, что Красная площадь лежит уже не Жене, например, допустим, а какому-нибудь там Васе, вот. Как э, это все дело? Там. Ну, там книга прошита, печать поставлена с другой стороны. Mm -hmm. все. Сейчас, накле... Сейчас наклейки еще клеят. Да, поставлена печать, либо наклейка. А теперь представьте, парни, такую историю. Сгорает вдруг ночью контора нотариальная вместе с э, барной книгой. Вот, все. У тебя на руках какая-то бумажка, но нет транзакции подтвержденной кем-то, да, нотариусом. А теперь представьте такую картину, вот когда в тот момент у тебя вписывается твоя транзакция у одного нотариуса в его амбарной книге, в это же время у всех нотариусов мира, у всех нотариусов мира, в общем реестре, где один раз навсегда фиксируется, вписывается эта транзакция. Три нотариуса, хотя бы подтвердили, сказали да, окей, такой транзакции мы не видели, такой записи у нас не было. Окей, подтверждаем, что эта э, штука, этот объект принадлежит э, Евгению Жигалову. Все, навсегда сохранилось, подделать нельзя, убрать нельзя, вот фальсифицировать нельзя. Вот именно по такой технологии сегодня будут уже проходить в ближайшее время будут проходить выборы президента в странах, многие голосования, судебные процессы и так далее. Вот что такое блокчейн. Друзья мои. Uh, ну, если есть еще один вопрос, задайте. У нас уже время, мы уже перетянули на 4 минутки. Вот. Uh, я, и, в принципе, и на 4 минуты позже начал. Uh, назначенного времени. Вот обратная сейчас... связь из YouTube. Отличный пример на одном дыхании. Красавчик. Какой классный пример с купюрой. Вопросов на да. YouTube нет. Да. Да. Спасибо. Ребят, спасибо огромное всем, кто нас смотрел, кто нас слушал, кто нас терпел, меня да, в особенности. Давайте так, у нас, знаете, такое дело добровольное, никого не зови, никого не гони, это наш постулат. Зазванный камень на шее, перешедший сам, опора на пути. Это то, что мы своим партнерам всегда, всегда говорим, вот с такой позицией мы работаем. Мы сегодня работаем, мы идем сегодня в мир, мы даем полезности, у нас нету задачи там любой ценой э, людей тут укатывать, убалтывать и так далее. Цена вопроса вы видели, да, <соценно> вообще смешная, то есть набор шариков для, я вот реально говорю, заехал по детском магазине посмотрел набор шариков стоит столько, э, ну, для детских праздников, сколько стоит наш базовый пакет интересно вот поэтому можете прийти посмотреть присмотреться Понравится? Милости просим. Не понравится? Ничего страшного. Дружим дальше, общаемся дальше. Но имейте в виду, что есть сегодня такой некий, мы называем его между собой, некий такой ноев ковчег, некий такой портал, мультимедийная площадка, где сегодня из разных стран мира собираются люди, делятся шикарными полезностями и держат, самое главное, руку на пульсе по поводу изменений э, этого изменчивого мира, да, чтобы не, не попасть, не, не прогнуться под ним. Вот, чтобы оседлать э, эти все э, ноу-хау, э, так чтобы, знаете, не роботы нас когда-то нагнули, а так, чтобы мы возглавили э, роботизацию и так, далее, и так далее, и ваши дети в том числе. Я считаю это э, большую полезность и миссию, э, которую мы сегодня э, выполняем. Вот, мы не являемся сугубо коммерческим проектом, э, вот, у нас опять-таки не компания, у нас комьюнити, сообщество, почитайте, это немножко другие вещи, это другая на самом деле философия. Вот. Но у нас есть здесь и социальные э, направления, и коммерческие направления, и образовательные, и много-много. Такой большой-большой кластер для любого абсолютно человека, абсолютно любого. неважно кто ты сегодня, рабочий, предприниматель, либо там, бизнесмен, там, супер там, продвинутый. Мы сегодня можем с президентом поговорить и показать, какие полезности э, сегодня дает наша нашей комьюнити. Все, друзья мои, на этом буду заканчивать эфир. Спасибо вам огромное и до скорых встреч. Пока-пока.